«Устрояйте из себя дом духовный». Или другими словами еще, «Приготовьте путь Господу к принятию Его славы». Это уже наша часть. Знаете, я буду в большинстве говорить о взаимодействии. Да, сына, дочери Божьей, с Духом Святым, с Богом. И э, когда я задала вопрос, э, прослушав то слово, которое сам Господь давал через пастыря, да, помните, э, Христос в нас, да, упование славы, а мы в нем. Да, потом э, «Не моя воля, а Твоя, Господи, да будет, и не воинством, не силой, а духом моим». Это слово оно звучало к церкви, это слово звучало каждому из нас. И затем в молитве, это было настолько, э, знаете, духом Господним сказано, что я внутри получила, ну, можно сказать, стопроцентное такое понимание и свидетельство, что было сказано три раза э -э – для каждого и для церкви только будьте послушны духу моему и слову моему. Меня это так ну, потрясло, что я как бы вот в страхе Господнем, осознанно уже, я поняла, что это сейчас такое время, и что если я не буду этого делать, ну, мне будет плохо, я... То есть, если я буду в послушании Духу Святому, значит, я буду иметь всю полноту. И вот хотелось бы мне передать это. Смотрите. Э -э и было сказано слово Захария 10. И пастырь пошел в послушании. Да, он это слово высвободил. Помазание, да, и так далее. И я задаю вопрос Господу. Господи, Ты дал нам слово, да? Вот о чем я говорила. Теперь, ты сказал, чтобы мы были тебе послушны, и я задаю вопрос, Господи, а как ты видишь, ты сердцеведец, ты испытывающий сердца, ты все знаешь, а как ты видишь, вот готовы я, готовы, ну каждый из нас, вот э, то, что, о чем мы говорили в Захарии, да? что то видение, то желание Бога уже поставить нас. То есть, что подготовительный период уже прошел. Что Бог готов поставить нас, как коня боевого, да? как лук выпустить да, для брани, как народоправителей, как камень. И вы знаете, тишина, а потом пришло такое, что... Если так желаешь, я дам вам корректировку и направление в том, что еще препятствует. И в том, что надо еще исправить, чтобы я смог вот, взрастить вас, как сыновей. И не просто, вы знаете, духовный рост, и не просто как сыновей, а чтобы вы являли, ну не просто назывались детьми Божьими а являли, это явление сыновей Божьих, которые являют Отца на земле. Как Иисус ходил, Он ничего не делал, не видя творящего Отца. Вот, и мы поговорим немножко, конкретно поговорим о том, я верю, что Дух Святой совершит свою работу. Смотрите, в Висаге 40 там написано, что, что мы бы дали Господу, да, Всякий долг, но это наше неправильное мышление, да? это сиротство, это что вроде я вот здесь, а Бог где-то там, и вот я тут мучаюсь, а, а, а как мне это принять? Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? Это вот низкая самооценка, все время Господь через пастыря исправлял, исправляет это. Это как одиночество, это чтобы вот это все, это все состоит в разуме, чтобы мы заполнили истиной и видели себя, что Христос во мне, а я в нем, и что я как в крепкой башне, что мне не надо здесь продолжать быть сиротой. Да? Дальше, чтобы там написано всякую гуру, то есть в мышлении нашем, да, в мозгах, если где-то что человек еще не осознает, о гордости, превозношения, непослушания, своей воле, противления в поступках своих по плоти, кривизны, да, как неровные вот пути, чтобы они сделались явными, чтобы каждый из нас... Дал право Богу словом коснуться, приняв это слово и позволить Духу Святому, чтобы ну, больше уделить внимание на личное общение, если, особенно какие-то непонимания, особенно какие-то вопросы, в которых я не понимаю, как, как мне поступить. Больше уделить внимание и сказать, вот я, Господи, Дух Святой, пожалуйста, объясни мне. Задавать вопросы и ожидать ответа. Он обязательно ответит. И вот смотрите, слово 1 Петра 2,5. Покажите, пожалуйста. Смотрите, что мне Господь показал. И сами, это я, это ты, сами, как живые камни. «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Дальше. Смотрите. Вот мы помним, э, это Иисус, когда фарисеи Его упрекали, что ты, мол, ну, силою э, и тут изгоняешь бесов там и так далее. А Он ответил... Он ответил, он сказал, Иисус сам сказал, что всякое царство и дом, разделившийся сам себе, не устоит, опустеет. А и Господь мне показывает, что как храм, как дом, это я, это ты. И в этом доме дух, душа и тело, да, в этом храме. И так как Господь нас пока показывает, что Он пришел, помните, такой э, случай был, что Он пришел и выгнал, сделал бич и выгнал все из храма. И говорит, да это же дом молитвы, это же дом Отца, что же вы здесь наделали? И вот так параллель, что наша жизнь, как Нина вот говорила, она была здесь в храме, ну, не соответствовала тому, что для нее хотел Бог и вообще для каждого из нас. И поэтому, смотрите, если внутри да, мой дух, моя душа и тело, да, и если внутри давление идет на душу сильно, да, то если душа подчинилась тому давлению, контролю, вот, или ну, любым этим, значит, уже разделение в этом доме произошло. Значит, наша задача, какая наша задача? Мы поговорим, смотрите, Иисус выгнал, то есть мне надо уединиться, мне надо поговорить с Иисусом, Господи, что мне мешает, и я выбираю своей волей, чтобы это просто ушло, чтобы силой Духа Святого, чтобы Господь показал мне этот путь и вышвырнуть, и удалить, применяя власти силу. Потому что нам дана в первую очередь, девочки, мальчики, сыновья и дочери Божьи, нам дана власть в первую очередь над своей жизнью. Над своей жизнью. И когда мы натренируемся и принимаем слово, и тогда Бог дает нам дальше. Власть в семье, власть в церкви, власть над народами и так далее. Это все рост от веры в веру, от веры, от познания в познание, и от силы в силу идет так, таким образом. И вот смотрите, я задумалась. Иисус взял и выгнал из храма. Да? Смотрите, была явлена конкретно власть и сила. И я задаю вопрос. Господь, у Него это работает? А как чтобы у меня это работало? Как это чтобы власть и сила которую вот Христос уже дал мне. Как она, чтобы сработала? И было так показано. Сила Божья, она проявленным образом, да, идет через единство. Единство Сына Божьего, Иисуса Христа, с Отцом. Да? Мое единство с Богом. Да? Дальше. Смотрите. <клёх> Власть мне Господь показал, она через сыновство. То есть, есть путь Божий, чтобы я пребывала в Иисусе Христе, чтобы Слово Его пребывало во мне, чтобы это живое Слово, и тогда, смотрите, нас Бог готовил, чтобы мы были как лук, да, чтобы Господь нас взял, да, чтобы мы были как конь, чтобы мы были как народоправители и так далее. В этом случае надо, чтобы работала власть и сила. Что нам для этого надо? Смотрите. И Господь нас ожидает уже, ну, не то что, а чтобы именно уже явление, чтобы мне не назывались просто детьми. Ну, дети пока, вы же знаете, это слово было там четыре... Ну, они не могут еще делать то, что и власть, хотя они и дети царя-царей и так далее. да? И вот смотрите, Иисус э, э, в 17 главе Иоанна, Он молился об учениках и всех верующих. да? И мы практически уходим через в единство. Это его последняя молитва. Это очень сильная и серьезная молитва. И мы понимаем, что отец ответил на эту молитву. Но есть наша часть, то, чтобы нам войти в это единство. И сейчас Бог просветляет очи сердец наших, чтобы я и ты, мы были едины в Иисусе, Это. Четко, единство. да. И это как лично, вот, допустим, каждого человека. И допустим, э ну, чтобы мы соединялись с Божьей любовью, да? которая излилась уже Духом Святым в сердце наше, да? и были послушны Духу Святому. И смотрите, вот Ефесянам 4, 2-3 стих. Э это вообще ну, глава, которая касается вообще церкви. устройства. И вот со всяким смиренно-мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Смотрите, за каждым словом стоит «это мой выбор» или «мне кротости» почтить брата или служителя. А это, это нужно тогда смириться». И это я должна сделать. Понимаете? Вот смотрите, он говорит, стараясь. Значит, для этого надо мне приложить, тебе приложить усилия. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Это наша часть, любимые. Дальше. Ну и в, э, умереть для себя, для своих мнений, выводов, амбиций, эгоизма, гордости, доказательств, высокомерия. Не моя, Господи, воля, а Твоя да будет. И Марка, 16, э, э, Марка Матвея 16, 24. Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Очень важно, Господь подчеркнул, очень важно это осознание наше и готовность каждого, каждого к изменению мышления. Это очень важно. И вот смотрите, 1 Петра 1,13, да? Он говорит, что возлюбленные, да, возлюбленные, припоясавшись чресло ума своего, да, вот... Э просто прилагая все усилия, примите благодать в явлении Иисуса Христа. Вот, подаваемую, бодрствуя, совершенно уповая. Понимаете, это тоже надо приложить, то есть расположить, то есть открыть свое сердце, да, к тому, чтобы соединиться с этим словом. Дальше. Ефесянам 4, 22-24, здесь он просто, я конкретно четко скажу. Смотрите, он говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это я должна сделать. Да, выбор мой перед Господом. Вот я выбираю это, отложить этот да, образ ветхого человека. Господь, у меня что-то не получается. Я прошу Твоей благодати. И обязательно Бог поможет. И обновиться духом ума вашего. И облечься в нового человека. 1 Петра 1, Написано. Послушанием. Вот. О послушании истине. Да, о послушании Духу Святому. Послушанием истине. Через Духа Святого. Очистивший души ваши. К нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. То есть здесь есть истина, которую мы должны просто принять, согласиться и просить благодати, чтобы мне это реально практически делать. Вот. Это как вот корректировка, я так понимаю. Смотрите, Бог показал, что в единстве, да? Сила и власть проявляется. Вот нам надо по Захаре 10, так как нам Бог показал, нам надо занять эту позицию. А все, что мешает, нам надо разобраться с этим. Это Я и Бог должны разобраться. Это ты и Бог должен. Ну, если ты искренний, от чистого сердца и так далее. Вот смотрите, как это можно сделать. Пройти в единство. Мы сейчас будем говорить, как лично дом, да, устрояйте из себя дом духовный. Точно так же дом, как церковь. И вот смотрите, это можно, э, как, какое направление Бог дает? При покаянии, в непослушании Духу Святому и Слову Божьему. А смотрите, что мы по Писанию. Мы можем огорчать Духа Святого, мы можем угошать и даже оскорблять. То есть мы можем это делать, только нам надо понимать, что мы делаем, осознавать. Вот. И вот смотрите, и второе, это восстановление, исцеление целостности внутреннего человека, каждого духа, души и тела. И Бог обратил на это внимание, вы знаете, у нас есть служение, внутреннее исцеление духа, души и тела. Кто нуждается в этом, потому что, знаете, когда вы уже более взрослые и делаете решение, вы можете это сделать лично с Богом, то, что вас препятствует. Задать вопросы, как мы говорим сейчас, да, попросить у Господа, и Господь лично уже по твоим взаимоотношениям с Ним, Он это делает. Но есть такие вопросы, которые, ну, сам человек не может преодолеть. Вот для этого в церкви есть это служение. И можете приходить, то есть ко мне обратиться, и мы будем с Божьей помощью помогать. Смотрите, восстановление, исцеление целостности внутреннего человека, каждого, духа, души и тела. Порассуждаем об этом. Слово говорит, вникайте в себя и в учение. И занимайтесь этим постоянно. То есть постоянно вникать, что со мной делается, что внутри, это я должна. Это ты должен. Вот. Дальше. И смотрите, Давид просил, помните, 138 псалом 23-24. Испытай меня, Боже. И узнай сердце. Да? И помышления мои. Испытай меня, Боже. Да, вот. И зри, не на опасном ли я пути и направ меня на путь вечный. Значит, он сталкивался с такими ситуациями, которые мы можем видеть и брать пример. Вот, и, ну, как мы перед Богом, тут каждый лично будет давать отчет перед Богом. И вот в разных ситуациях задавать себе вопросы. При любом общении, при том, что совершается в, в, этом, в семьях, да, в церкви, как ко... Здесь внутри сам Господь, и Он дает сначала эти чувства. Почему я это чувствую? Господи, да, меня оскорбили, меня там э, унизили, и меня там по, поношение и вообще, как бы, ну, допустим, да. Как я реагирую на это? Почему это идет атака? Почему? Потому что бы не было целостности. Чтобы не было взаимо, вот взаимодействия твоего и моего духа, души и тела. Почему? Если удастся на душу нажать так, да, по, по, поносили, обидели. Потом это, это мысли идет или демонические, или там, и человек оправдывается, доказывает сутками. Почему так? Почему со мной так поступили? Это начинается контроль над разумом, чтобы угнетать душу, чтобы разделение произошло во мне, в этом доме. А я должна устроять этот дом, дом духовный, чтобы мне быть как конь, да, поставленный Богом, чтобы мне быть э, как лук, да, чтобы Господь любой момент мог меня взять. Поэтому идет, идет вот эта атака на то, чтобы разделение произошло. Потому что сам Иисус сказал, что не устоит тот дом, когда твоя душа будет ну, через ситуации, обстоятельства, когда на душу будет давить, чтобы разделить, чтобы не было единства. И вот смотрите, мы сейчас посчитаем, как говорит об этом. Э, то есть нам надо очень быть внимательным. Сначала чувства. Чувства дают эти мысли. И вот при этом надо различать, от кого эта мысль? От духа обиды? Или огорчения? Или страха? Стоп! Вот если я ну, бодрствую, да, я сразу, ага, Дух Святой мне сразу, да подожди, это же страх. Или там обида. Да разберись с ней, да пошло оно, откуда пришло. И все и не, не мучайся этими сутками, доказывая там ну что ты, что ты не то думал или не, не, не так хотел поступить и так далее. смотрите первая фесслоникийца Фесс... это основной наш. Текст, да, по которому мы будем говорить. Пятая глава. Но что мне Бог обратил внимание, мы очень часто высвобождали слово. И даже первое слово, которое дал в служении нам Господь, что 24-23... 23-24 Фессалоникийсам, что сам же Бог мира, да вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целостности, сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Это да, аминь. Это он сказал свою волю. Он, он показал и сказал, что это я, я обещаю, я стою за вас, я желаю, чтобы вы были в целостности, я Духом Святым, да, силою Духа Святого, я освещаю твой дух, твою душу, твое тело, это я сказал, я за этим стою, и я верный Бог». А мне Бог обратил внимание вот сейчас, вот когда я готовилась, спрашивала в него. Он говорит, а ты обрати внимание, Фессалоникийцам 5, с 8 стиха, в контексте. Я верен своему, а вот ваши действия перед этим. Смотрите. Мы же, будучи сынами дня, трезвимся, облегшись броню веры, любви, шлем надежды спасения. Потому что Бог нас определил не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Да? Дальше, что э, посему увещевайте друг друга, назидайте друг друга, как вы и делаете. И просим вас, братья, уважать трудящихся вас, предстоятелей ваших господи, и вразумляющих вас. И почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой. Дальше. Тут тоже нужно прилагать усилия. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Дальше, чтобы исполнить это слово: Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых,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 Всегда радуйтесь. То есть это как, знаете, как вот, у Римлянам 12 это как, знаете, вот, ну, это конституция для верующего, <смех> что нужно делать. Так вот здесь, э, ну, э, для того, чтобы в единстве с Господом иметь эту помощь всегда, да, чтобы сохранять это целостность и единство внутри, устроять этот дом внутри себя, да, духовный дом. Для того, чтобы приносить духовные жертвы. Да, это борьба, это непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе: Духа не угашайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте, то есть проверяйте. То есть Бог покажет, от кого это мысль, от кого эти чувства, и просить, чтобы они были исцелены и так далее. И дальше. Удерживайтесь от всякого рода зла. И тогда сам Бог мира освящает. Он вместе с, нам, с нами и во всей полноте, и наш дух, душа и тело, целостности, без пятна и порока, пришествию Господа Иисуса Христа, ибо верен, призвавший нас, который и творит это. То есть Бог мне вот расширил это и говорит, да, я верен, ты высвобождаешь мое слово, вот 23-24, я, я всегда за вас. А вот делаешь ли ты то, что перед этим я просил? Не, ну, не угашаешь духа и так далее, и так далее. Вот, поэтому я так понимаю, это как корректировочка нам. Это как нежное такое, знаете, да, чтобы мы побудствовали в этом. И вот смотрите, поговорим просто кратко, по Слову Божьему, по Писанию, ни влево, ни вправо. Вы знаете, что наша Церковь, она всегда идет в учении Христа и четко идет по Писанию. Я очень благодарна Богу. Смотрите, состояние Духа нашего, какое оно может быть, чтобы мы могли проанализировать сейчас и просто понять, о чем мы говорим, о целостности. Вот. Состояние Духа. Притча 25-28. Что город разрушенный, без стен, тот человек, не владеющий Духом своим. Вот проверяю я себя, владею ли я духом. Дух, который человеческий во мне, да? Он способен принимать от Духа Святого. Он не угошается, не, не оскорбляется духом моим, мною. Понимаете? А Писание говорит дальше. Притча 18,14. Дух человека переносит его немощи. А пораженный дух кто может подкрепить его и помните там тоже 20, в 24 он говорит что э, если ты в день бедствия оказался слабым то какая сила твоя то есть наша задача чтобы дух наш он был твердый, крепкий, понимаете? А каким образом это? Это только через общение с Богом, через слово, принятие и навести порядок. Вот в моем доме, в моем доме, я должна навести этот порядок вместе с Духом Святым. Вот, дальше. Веселое, в 17:22. 17, 22. Веселое сердце благотворно, как врачебство. А унылый дух сушит кости. Дух, за дух. Мы просто, я говорю, какой может быть дух и что нужно делать? А соединяющийся с Господом есть один дух. А Господь всесильный, всемогущий. Если человек соединился духом своим с Господом, значит он непоколебим и непобедим. Потому что Господь твердого духом, ты хранишь, Господи, в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Исайя 26,3. Теперь мы четко, кратенько для понимания нашего. Поговорим о душе. Как Писание говорит, как видит Бог это. Вот. Какие могут душа, она может, в основном душа очень. Так, знаете, она может делать препятствия Духу. И даже, и вот нам надо стоять на страже, вот, устрояйте из себя дом духовный. И смотрите, Бог за то, чтобы целостность здесь у меня была. Вот, дальше. Иакова 1,8. Исправьте сердца двоедушные. Псалом 41. Как она может, душа. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Вот каких-то ситуаций, обстоятельств общениях, да. Ну тогда он переживал, он там днем и ночью, говорит, слезы были, euh, пищей его. Уповай на Господа, ибо я буду славить. Видите, выбор, решение его. Каким образом разбираться с такой душой, да. Я буду славить его, Спасителя моего и Бога моего. При гонениях, уничижениях, поношениях. Давид это делал, он был обычным человеком. И другие герои. С Духом Святым нам это все возможно. И 102 второй псалом, он вообще был тоже, видно, в таких ситуациях, что он даже просто приказывал душе. Это очень хороший наглядный пример. Когда что-то, какие-то угнетения, когда ты даже не понимаешь, почему это такая тяжесть, да? Вот Он прямо и говорил. «Благослови, душа моя, Господа, да? вся внутренность моя, внутренность, вот дух, душа и тело, да? тело тоже поклоняется Господу, и колено преклонений, поднимаешь руки и так далее, тело участвует в прославлении, и Он говорит, и вся внутренность моя, святое имя Его». И не забывай, не забывай, душа, не забывай, сам себе говорит, приказывает душе, чтобы она подчинилась духу его, да? Потому что Бог прощает все беззакония мои, исцеляет все недуги мои, избавляет от могилы жизнь мою, венчает милостью щедротами и насыщает, от особенного. обратите внимание, благами желания мое. А Давид в одном месте говорит, все желание мое это к святым твоим и дивным. Все желание мое это быть в доме отца. Все желание мое прославить отца. И, э, и смотрите, мы, что мы, э, особое внимание обратите, допустим, на проверку, на бодрствование называется когда в любых ситуациях, в любых обстоятельствах, как мы храним мир, как мы храним целостность, это сразу не поддаваться панике, не поддаваться страху. Остановитесь и познайте, что Бог во мне. Бог в тебе. А Бог, смотрите, написано Бог Шалома. То есть фактически Иисус есть мир. И этот сам Господь Иисус как мир он внутри меня, понимаете, внутри тебя. И что я хочу сказать, если нужно кому-то исцеление, мы можем это разобраться с Господом, я уже говорила. И смотрите, вот еще какое предупреждение, Бытие 4 глава, еще только началось, так сказать, человечество, да? И вот Бог, Он настолько любил человека, которого создан, и Он говорит Каину и предупреждает. Смотрите, что Каин грех лежит у дверей. У дверей чего? Да вот этого твоего дома. Или на душу, или на дух, или на тело. Он пытается тебя сейчас, чтобы... Не было единства внутри тебя. И вот смотрите, а у нас есть сила крови, у нас есть Слово Бога Живого. Да, и смотрите, он говорит, что грех лежит он у дверей, у дома твоего. Он влечет тебе, то есть есть сила тоже греха. Ну, слава Богу, римлянам 8, что мы свободны от закона греха и смерти через жертву крови Иисуса. да? И мы то, что мы переведены в Царство возлюбленного Сына, и свободны от власти тьмы. Мы свободны, мы сыны дня, мы сыны Бога Всевышнего. И дальше он что Он говорит: Но ты Господствуй над Ним. То есть, мне сказано, Надежда, Господствуй над Ним над любым грехом, над любым давлением. Василий, господствуй. Я тебе дал силу, я дал власть, а ты уже знаешь, что не позволять, не давать место дьяволу, сохранять единство, целостность внутри. И тогда этот дом непоколебим, который, которым мы являемся. И вот смотрите, это наша ответственность. То, что внутри нас, и чему мы позволяем, это наша ответственность, и наша реакция, и наш выбор. И почему и сказано, не давайте место дьяволу. Почему? Потому что Бог знал, если кто-то, какой человек да, дает место дьяволу, все, он дает ему разрешение, и там идет разрушение, там идет разделение. Вот. И часто надо задавать вопросы, Господи, что ты хочешь изменить во мне? Для того, чтобы духовный рост был. Для того, чтобы мы были готовы, чтобы Бог взял меня как стрелу. Чтобы Бог поставил меня как коня. Чтобы Бог в любой момент у Него есть нужда, Он меня послал как народоправителя. Есть такое сердце. Готово. Моя воля, пожалуйста. И мы в единстве все это делаем с Богом, да? Смотрите, это мы говорим о душе. Да? И еще сказано, 3 Иоанна, 2 стих. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Поэтому наша ответственность смотреть за душой своей. Преуспеваешь, как ты можешь преуспевать, если душа твоя... Ну вы понимаете, о чем я говорю? Это же слово Божье. И мы поговорим сейчас немного, вот, смотрите, э, о верности Бога, да, и 1 Фессалоникий 5, 23-24, да, вот о чем мы говорили, да. И вот это исцеление и восстановление, да, этого Божьего порядка внутри меня. То есть особо надо обращать теперь внимание, что внутри меня и если у меня эта целостность? Да? Потому что Бог, он, он за меня. И получается, как, как это Бог делает, интересно. Смотрите, э, я слежу за тем, чтобы душа моя не преобладала над Духом. Тело мое не диктовало, что мне делать. Чтобы Дух всегда главенствовал и подчиняться Духу подчинять и приказывать, да, душе своей и так далее. И вот смотрите, у каждого, да, вот духа, души и тела моего, твоего, есть свои функции, есть свои задачи. И вот они внутри меня как команда. Дух делает свою часть, душа делает свою часть, да, и тело подчиняется также. Вот э, смотрите, и мы сейчас, что чтобы э, удержать ну, атмосферу царства, да, э, мы знаем Римлянам 4, по-моему, 17, там написано, что Царство Божье это не пища и питье, да, а это э, праведность Христа, которую мы приняли. Мир, шалом, да, и радость во Святом Духе. И вот моя и твоя ответственность – это держать постоянно атмосферу Царства внутри себя. И не просто даже держать, а написано еще, помните, как написано, сейчас я скажу, что э, написано, что кто служит этим, то есть… Держа атмосферу шалома, да, праведности Христа, радости во Святом Духе, тот служит Христу на всяком месте, во всякое время, до да, днем и ночью. Тот служит Христу и имеет одобрение от Бога и людей. Вот это служение. И это, это моя та ответственность, если я с Богом соглашаюсь, тогда вот эта целостность, да? И смотрите, дух, душа и тело, да? Вот смотрите, хочется мне сейчас, как они вообще взаимодействуют между собой? Вот такой вопрос был. Вот надо держать этот, ну, с Духом Святым, Божьей мудростью, да, когда идет атаки на душу или на тело, да, Слово Божье говорит, я спрашиваю, мне дается живое слово, да, от Духа Святого, противостою, чтобы душа не выступала, да, и не препятствовала Духу моему, да, или же если Дух, что ты там, или это, тело мое, ну, атака пришла, к примеру, ну, мое или кого-то, ну, мы все, вот, ходим здесь, то есть, и как это взаимодействие происходит, вот внутри меня, да? Вот смотрите, мы уже говорили, что Дух наш, Он принимает от Духа Святого, да? И вообще Дух, оказывается, Он вообще заботится и о душе, и о теле, драгоценные. И если мы тверды, тверды Духом, укрепляем Дух, Словом, молитвой, личными взаимоотношениями. Понимаете, вот, крепкий дух. Крепкий дух. Он переносит немощи и так далее. Смотрите, что. Дух человека переносит его немощи. То есть, он помогает и душе, и телу. Вот его функция, и нам надо это понимать. Дальше. Дальше. Благотворительная душа будет насыщена, да? и кто напояет других, будет и сам напоен. То есть, как твоя душа вообще, как она, ну, реагирует на Слово Божье, да? как она открывается к Слову Божьему, как она послушна Слову Божьему. Благотворительная душа, она будет всегда насыщена. Понимаете, это просто здорово. И дальше. И если душа наша препятствует духу, да, то наш выбор, к примеру, или тело, наш выбор, есть Слово Божье. Да? Приказать душе, чтобы она благословляла и славила Бога, и уповала на Бога, и приходила в целостность, и подчинилась духу. Да, чтобы целостность сохранить. Если тело наше, да, Господи, я высвобождаю тоже Слово. Есть Слово, послал Слово Свое исцелил их. Послал Слово Свое избавил их от могил. То есть я соглашаюсь, я ожидаю Слова, и это Слово дает мне власть, дает мне силу, и я, как вот, и эти связующие, это между собой, они... Э, они, как, целостность, целостность, о, сейчас, сейчас, и что еще, бывает, дух наш ограничен, очень ценно, сейчас скажу, немножко это, бывает, дух наш ограничен, чем, душевными и телесными травмами, проблемами, и когда, тогда, духу святому, мы делаем ограничения, Дух Святой не может взять, если целостность, если устроенный духовный наш дом, да, чтобы приносить жертвы, жертвы, духовные жертвы Иисусом Христом во всей целостности, да, то очень важно видеть это, осознавать, взаимодействовать всячески высвобождать Слово Божье, да, то, что касается Духа нашего, Души и тела. И так как Бог нас видит в целостности, так мы с Божьей помощью устрояем себя Дом Духовным, которым мы всегда атмосфера Царства Божьего. Праведность, шалом, целостность и э, радость во Святом Духе. Шалом это сверхъестественный мир в сердце, в доме, да, и он через нас распространяется в семьях наших, в церкви, кому мы, куда мы приходим, да. Целостность, неповрежденность, это ничего не украдено, ничего не разрушено. Это сверхъестественный покой и безопасность внутри меня, внутри тебя. И это приносит Бог, взаимодействуя с Богом в послушании Слову Его. И написано, Бог шалома, да сокрушает сатану под ногами нашими. И совершим, что слава тебе, Господь, церковь твоя слышит, церковь твоя преклонила ухо, Господь. Боже, и с раннего утра, как Твои ученики, Господь, мы открываем свои уши, Господи, для того, чтобы быть как учениками Твоими, для того, чтобы принимать Твою мудрость, Господь, как Ты сказал Исаии 54 стих, для того, чтобы помочь изнемогающему, для того, чтобы, Господи, являть сыновство Твое на этой земле, Господи. А мы славим Тебя и благодарим Тебя, Господи, что Ты, Бог Шалома, сокрушаешь сатану под ногами нашими, в наших семьях, Господь, на всяком месте, во всякое время, под защитой Твоей крови, Господь, Боже, сокрушается всякая сила тьмы, а мы... Господи, ибо написано, и восстал Бог, и расточил врагов наших, и рассеял их, как дым, и растаяли они, как воск. А праведники Твои да довозрадовались, довосторжествовали да в присутствии Твоем. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.